Five, four, three, two, one. Damn <laughs> Интересно, что они сделают дальше, в плане рейда или в плане чего именно, в плане сюжета Я, говорит, люблю долбиться, а сама не рейдит, ну как так? Противоречие ощущается, слушай В плане Волва они вообще, знаешь, Балу, что недавно сказали? Сказали, говорят, у нас идей нету дальше, что делать для Варкрафта Поэтому, говорит, мы не знаем, что выпускать Короче, вы будете походу типа без обновлений, уважаемые игроки, сидеть. Зеленый по одному. А, типа сквозь не бьет, Посмотрим, что они будут делать. Если они хоть что-то будут делать, это уже будет хорошо не Вот что да, да. я хочу сказать Там уже была че-то новость, типа вот Blizzard не знают не, И следующее делать Новшество для Warcraft или что-то типа такого Новость же была Скоро переход. Заходи, чувак. Топор. А, Давай. И Кучу. Синие метки по одному. Ой, горькая. У -у -у -у. Тут не там сообщения синенькие там рыдом, придом, посмотрим, было, что было. А, не ну, спал берегите могли вау я даже босса поставил прикинь. луна массовый Дел... дпс магов у нас один маг Алло. Я луна череп массовый ну... mm. Извините. Белая метка, спел. Хорошо. Ну, как бы, что, у нас 5 камней гарантированно дэмэдж, что ли, дают? Ты смешная а такая. По Танкова ждем. Не спал. Второй подходим, ждем синие. Не спал. Берегитесь. 4-0 пять время. Давайте геру. Подожди, дайте сфер. Между фиолетовой и Здесь луной. массовой. Нет. хорошо кстати Может, сейчас массовый диспэл будет почки не забудьте надо будет вернуться даже да. танковый ждем диспел обратно Иди бежим расстались. рык сова Поднимайте сов. А, uh, хил. Подбираем босса. Ну, еще бы... Кончились. Черт, берегите. Черная ртная улика. Это, это Ебавы кончили что-то? Бомбы будут еще, их не диспеллен Ничего, не диспеллен Люди, не умрите, это под ебавшим Всё, соси уже, план, это... да, и... Ой, трахнули его, хорошо, и молодцы! Его. Хорошо, молодцы. Самые подпивасные подпивастники. Просто вообще! Опа. Ну, <класс> <reevalorantum> <класс》. Так, силен шапку лутанул, крабок тринку лутанул.